Всем привет, дорогие друзья, с вами DJ Mix, и сегодня мы будем играть в игру GTA San Andreas. Так, начнем. Это игра, где нужно миссии проходить. Если ты не хочешь миссии проходить, тогда просто езди в машине. Но в этой серии мы будем просто пока что ездить на машине. Пока что первый раз зашли в игру, учиться будем. Вторая серия на начинается миссия. Это надо пропустить. Так, пробежим, садимся на буковку А. Русская. Видите, как здесь русские машины. Очень русские давайте идем ведём... вот от ментов я вам скинул вот как водить а е за к и все все на нет. давайте просто поедем покатаемся так возьмем а давайте на, на этом же это ну в этой серии мы миссию одну пройдем. Она называется помки на мель. Ч бебегаешь-то мне? за Залаги. И раз установил. Но я уже давно до... играл. Не играл, не разум. Че, сказать. вот, мы уже А, Пушечки найти. Ну, давайте, наверное, он Нет. Давайте пушечки даем. Да, сейчас, ну, сейчас. Давайте. А где дом? Где дом? Дом? Дом? А, вот он идем сюда все биг мы не будем сходить лад миссию какую-то роди не знаю а, а я понял что за миссия да вот на великах и мы поехали баба барабабараги Тут очень много Низит Затем Синий Почему это лучше? Опа Она сейчас не оставляю извините это очень серьезно велосипедзимой быстрей быстрее и поехали опа нас не догонят нас не догонят огни не догнать Ч <свист> что же он снял меня сигнала, я просто подолнула Так, всё, мы трёхнулись Давайте ехать дальше да, что такое просто... Машина. да. Двигаться за лагерь. А, сейчас я пройду эту миссию, и на этом мы закончим. Я могу дойти до одной миссии, но я не, не проеду. я пока что роли снимать не буду. Быстрее Ты что так медленно едешь Ой боже, ненавижу этих машин Не любу я Все, меня убили Всем пока И увидимся в серии